Я доделал треть, третью серию. И опять сразу же, сразу же третью серию. Все, Сколько мне дадут? Тысячу шагов. Шесть, два раза пять, по пять секунд. 600 получить. Ну, или одну тысячу. Ну, давайте лучше это выберу. Нет, я пока что еще не такой быстрый. Мне нечем хвастаться. У меня только 17 уровень. У некоторых. какой-то. Ну, я не знаю, какой у некоторых. У, у которых уровней, но он самого лучшего 270. 271 тысяча. А у меня. Какой-то.. Восемь тысяч. А, а, а, о, о. Да ну. Самым Там... Сам быстрым неудобно тут бегать. Ну ходить, проходить карту. Фух. Почему я не могу? О, наконец-то. Вот, вот, да. Плюс еще одна тысяча шагов. Не, я лучше это так буду собирать. А, тут надо еще поигривать. А, я уже почти я могу уже почти до, до туда, до туда допрыгнуть. Вот, смотрите. Ой, так-то. Так. Да я, я не могу прыгнуть до сюда. Вот. Оп, моя. Поскаждм. Оп. И плюс тысяча. 200 шагов прибавилось. Так, ждем, ждем, ждем. Оп, все. Ну, тут очень хорошо делать уровни. Но честно это ли или нет. Но кажется мне, что нечестно. Потому что надо играть по правилам. И чтобы зрители это правильно. Значит, надо паркурить с, с быстрой... Ну, чтобы я был быстрым и паркурить. А. Ай. А. Фух. О, я уже могу на... Еще на одну. Не нажимать. Ну, нет, прыгать. Так, пока что мне 24-й. Я хочу опять пройти попробовать только у меня получится с первого раза ну именно не с первого раза а именно перв сколько там этих башен о Ого -у -у -у. почти до конца а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. У -у так, сюда. И у, -у, -у, -у. А, Почти. -и -и. И Саша до сюда. Во! Ну я почти перепрыгну. Ну вот. Я вот так делаю. Так. Оп. О оп. Раз. И... Ну почти два. Вот. Раз. Ну потому что я в... прям в начале так засиделся. Ну три прыжка это если сначала. Э! Я запал уже. А, я просто так зараспавнился. Еще еще Надо было вот так сделать. Эх. Ладно. Ну вот, смотрите. Вот раз. Так, это не считается. И два. Ну, почти два. Раз, подождите вот, это не читать вот. вот, вот, вот, подождите. Ладно, вот. как сказать уже? Вот раз, это не читать А вот. до туда уже вот дойду сейчас. 2 и 3 все от 25 уровень уже так отправляюсь в год кстати а я уже могу так даже дальше по, по 150 получать мне но но но но но но так это 25 25 уровень. А, а это тоже типа паракора. Так дальше. Оп. Оп. Ой. Оп. Я не могу. Так. Оп. ой ой ой ой ой ой ой И, И все. Снежный город. А тут сколько дается? 850. М -м -м. А это хорошо. Могу вот так прыгать и все. Так, это какой? А, одно возрождение. А возрождение сколько? 50 уровней. Ну, это, конечно, знаю, но тут 50 уровней нужно, чтобы это посмотреть. И что выплатить? Это или это... Но сначала я, я, я сидела вот то, а потом рождение сразу же, когда пройду то. Так, давай прыгаем. Оп. Э, я же должен получить эти 850. Оп, все. Level up. Эм, Ждем. Кстати, ссылка на мой ВК в описании. А я сейчас включаю телефон, чтобы поменять фотографию на БК. И вот почему надо его включить сначала очень долго. И вот, вот, вот, вот, написать пароль, который я вам не скажу. Ну, вы все равно не найдете мой телефон. Но вдруг я потеряю его где-то на улице в... В вашем городе, и вы найдете его. Так. Где там мой ВК? Вот ВК. Вот для тебя. Артем. Так. Нет. Я не пойму. Так где-то. Вот главное. Нажимаю главное. О, Токио есть. Ну, пока что новости будут. Мессенджер не нужен. Так, нет, друзья. А где? Uh -huh. Вот Павел. Добавить фото. Загрузить с устройства. Где там? Какое мне выпать? Это как раз для моего канала. А нет, я как по-другому сделаю. Как думать? Мне загрузить? Um фотографию как вы думаете мне закончить фотографию